МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты Ли года, бурь порыв ментежный Рассел прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. Гусы в умахе тянулись тихо, не мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В шей настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, до для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, жизни, слезы и любовь. И любовь.